Всем доброго времени суток. Сегодня у нас обзор на этот раз сеть ресторанов Владатсуми. Сегодня заказали мы <смех> лапшу с морепродуктами, бургер Техасский Рейнджер и сет пати. Это посмотрим. Так, это у нас всякая другая день. Палочки. Палочки. Соевый соус. Имбирь так мало что-то. Один только. васаль, два пакетика. Так, первое. Первое. Это у нас что такое. Это салфетки и пакетик такой, вилочка и салфеточки такие, это сюда, опять салфетки, куча салфеток, это соус, Раз. Ой, картошка фри, она уже идет в наборе, в наборе бургеров, лапша с морепродуктами, Открываем, вот такая вот красота, лапша, надо поколупаться, обязательно посмотреть, что там внутри. Это соевая лапша с морепродуктами. Каждый раз постоянно что-то новое. Новые ингредиенты. Ну и вижу тут кусочек. Вот. Креветок. Ладно. Это пока отложим. Вроде все новое. Дальше. Дальше у нас бургер. Техасский Ренджер. Вот такая вот упаковочка его замотали в фольгу, для того, чтобы он вовремя не остыл. Тут больше фольги, чем самого бургера, конечно. Сейчас, сюда. это пока в стороночку. Ну, вот так вот, вот выглядит Красиво. техасский рейнджер. Внутри. Вкусно. Котлета такая. Такая армянная булочка. Булка угу. очень вкусная. Угу. Итак. Дальше. Дальше. Дальше к сету. Красивая упаковка сейчас. Вот от суми. Как как она открывается, а, как конфеты шоколадные. Серьезно, папа? Ну здесь мы видим, как обычно, блин, а -а -а. то, что мне не нравится. Что тебе нравится? Он... Не нравится. Потому что ну близко друг Ну да. Сейчас попробуем мне взять. Красиво. Сейчас попробуем взять. Отлепить друг от друга как это. Угу. Посмотрим. давайте посмотрим. Все, видишь, отлепляется и ничего не ломается. Да, нормально, вроде бы. ты Это не этот, а другой же а вот этот. Это что-то я не пойму. Он так должен быть? Да. Угу. Ну, вроде тут рис хороший такой, не разваливается ничего. Да, все целенько. Угу. Ну, вот. эти понятное дело. Эти они плотничком, так и видно, что они угу. слеплены, так сырный Вот этот вот сырный, да. Да. Ну, ничего не разваливается. да Лепка хорошая. Лепка, да. То есть, крутят хорошо. Вот отсюда. Не так, как в мафии. Плотно, но ничего не слепалось и ничего не ломается. Да, но все равно неудобно. Есть какие как неудобства. Было бы лучше, конечно, если бы они вот эти вот... Роллы, которые хрупкие очень, как-то ложили, они бы, я не знаю, придумали какую-нибудь упаковку отдельно от них. Ну, от остальных, вернее. Ага. Вот. Ну, так в основном все. Все как бы хорошо. Такой вот кратенький обзорчик. Вот. На продукцию ресторана в Атацуме. По ценам все, в принципе, приемлемо. Недорого подарок шла бутылочка литровая пепси на выбор, либо же десерт. В этот раз это была акция на Хэллоуин. Там больше 30, по-моему, процентов скидка идет. Вот. Поэтому все, что были со мной. Всем пока.